Разбираемся в геральдике Республики Татарстан, мы называем его Петр Великий, едем в Белярск играть в анимационный квест. Получается, во время работы я подумала о том, что этот квест нужно сделать интереснее и привлечь студентов для его разработки. А у нас будет что-то типа обеда? Самое любимое блюдо наших студентов. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Халимова. В Казанском федеральном университете началась подготовка к проведению 9-го международного форума по педагогическому образованию ифт 2023 Регистрация начнется 1 декабря 2022 года. Мероприятие состоится в Институте психологии и образования в период с 24 по 26 мая 2023 года. В Казанском федеральном университете прошла встреча представителей Республики Татарстан с членами Геральдического совета при президенте Республики Татарстан. Мероприятие, приуроченное ко Дню государственного флага Татарстана, никого не оставило равнодушным, ведь история родной республики – история каждого из нас. Подробности встречи далее в сюжете.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 Петр I – величайшая фигура в российской истории. Невозможно найти другого исторического деятеля, столь существенно повлиявшего на развитие нашего государства. Споры о нем начались при его жизни и продолжаются до сих пор. Какие же вопросы обсудили ученые на Международном симпозиуме, узнаете в следующем сюжете.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 Студенты Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета под руководством своего преподавателя создали квест-игру ⁇ По территории Святого Ключа ⁇ Что это за новшество и как оно работает, узнаете далее.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 Самый важный вопрос для всех студентов – где поесть между парами? О структуре комбината общественного питания Казанского федерального университета расскажет Амир Ахтямов.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 В рамках встречи председателя Госсовета Республики Татарстан Фарида Мухаммедшина с членами Геральдического совета при президенте Республики Татарстан состоялось открытие фалеристической выставки Геральдика Татарстана в знаках и значках. Во время экскурсии гостям Казанского университета показали коллекции книг, различные рукописи из научной библиотеки Лобачевского и многие другие экспонаты. На этом все. В студии была Алина Халимова.